Запись пошла. День добрый. У нас на календаре близится уже зима, и этот сезон осенний наш завершает новые гости. Это Мая Зотова Хес, наша э, племенница, я так полагаю которая сейчас проживает в Цюрихе, Швейцария, и Соответственно, я с вами ведущий, координатор научно-креативной программы «Иной контингент» Назум Сайкулин. Добрый день, Майя. Добрый день, добрый день. Спасибо, что пригласили, очень рада встретиться. Ну, ну прекрасно, да. да. Мы много наслышали о ваших о талантах, ваших успехах в сфере инвестиционного менеджмента. Да, вот... Так вот вышло, что я работаю с инвестициями, с людьми, с проектами, с различными странами. И это достаточно нелегкое занятие, тем более для девушки, уже не молодой, но тем не менее опытной в этом, скажем так, поприще. Ну, ваши старания, естественно, будут приумножены, если мы в том числе будем опираться на командное взаимодействие. И это основной акцент, который мы э, изучаем, обсуждаем и продвигаем э, в формате проектных экипажей. Но первый вопрос все же, что наши гости из этого королевства кривых криптозеркал <laughs> в том числе, э, может принести как э, ну, такую горячую новость? Горячая новость, она проста, наверное, с появлением там первых каких-то крипто-диджитал активов, это началось в 2010 году, мир немножечко поменялся и совсем стал по-другому на некоторые вещи смотреть, начали организовываться некие децентрализованные коллективы, децентрализованные команды, которые пытались... Ну, то есть мы о, о горячих новостях. Вот горячих, это имеется в виду последняя, ну, может быть, форума, которую вы привезли. Да, значит, и как я уже говорила до этого ранее, то есть это некая... Попытка сделать общество более децентрализованным, ну, просто для справки, Швейцария — это централизованное государство, которое имеет 26 антонов, и у которых свой аппарат, у каждого, и они не подчиняются центральному аппарату. Ну, как сказать, не подчиняются? У каждого свой бюджет, как это и должно быть, у каждого свое законодательство, и на уровне муниципальных неких организаций принимаются решения. И... Эти децентрализованные системы, которые на текущий момент у нас существуют, разнородные и краудинвестинговые платформы, которые подразумевают именно командную работу, на текущий момент активно развиваются. Проблема заключается в том, что вот я была недавно в базеле на блокчейн-лидершип, где собрались люди, которые действительно продолжают верить в эту идею, ввиду там курсов падений. Мы-то это видели, эти падения, и в различных акциях, и, скажем так, в металлах, и в нефти до этого много-много раз, и для нас это ничего страшного не, не является, да, то есть какое-то время для того, чтобы покупать а, и инвестировать свое время в частности, да? в лучшие команды, в лучшие проекты, которые нам, как кажется, могут приносить людям пользу, и это самое главное, потому что, скажем так, буквально год назад, если сравнить тот же лидершип, блокчейн лидершип, который проходил у нас в Цюрихе, да, там было очень много народу, и народ был настолько разнородный, что практически невозможно понять, кто есть кто, каждый хочется представиться кем-то особенным, хочет презентовать свой продукт, проект, но, к сожалению, получается так, что... Время расставляется на свои места. Для того, чтобы, в общем-то, иметь некие компетенции в управлении проектом или привлечь, ну, привлекать инвестиции, нужно все-таки проходить обучение. Это мое, скажем так, частное мнение, которое подтверждено опытом. И, может быть, идея достаточно хорошая, команда прекрасная. Вот, например, реализация проекта хромает ввиду того, что люди никогда в жизни не занимались реализацией таких проектов. И Майя. мы это заметили да, в последней а, нашей конференции. В этом есть сложности, скажем так. Я единственное, что теперь себя не вижу. Майя, я хотел бы внимание ваше на экран привлечь и попросить ага. вот небольшой такой э, статистический материал прокомментировать. Дело в том, что наше вещание идет из сердца Южного Урала, то есть республика Башкортостан. Башкортостану привет! Да, Мой точно. любимый регион! И смотрите, что вот банковский, так скажем, термометр показывает. Я немножко прокручу этот ролик, он коротенький, ага. вот что немало-немного почти 6 миллиардов долларов хранится в банковских вкладах. Как... Ну, это достаточно разумно, потому что в частности в России банковские вклады приносят порядка 7-8, в некоторых банках 9%. Что касается, например, у нас в Швейцарии или в Германии, то у нас отрицательная ставка по откладам, и нам невыгодно, мы платим за то, что храним деньги. Да, ну так вот, мы уже сближая высокие материи, которые, те страсти, которые на ваших форумах, да, лидеров этого рынка, значит, влияют, угу. соответственно, уходя уже, вернее, возвращаясь к реалиям житейским. Вот угу. а, как тогда с этим утверждением согласуется и призыв а, авторитета по имени Роберт Киосаки, угу. который я выведу сейчас на экран. Соответственно, мы с вами а, Должны вот подсказать тем гражданам, которые все еще продолжают упорно нести свои сбережения в банке, как э, согласовать свои э, действия вот с этим утверждением. К сожалению, к сожалению, Роберт Киосаки, наверное, все-таки прав в своем утверждении, что человек каждый может быть образованным, работать в своей профессии и быть финансово безграмотным. А финансы это такой мир, который достаточно быстро меняется. То есть для юриста, например, мы знаем, да, есть некая помощь в виде консультант, плюс. Он всегда зашел, узнал новости о том, какие новые законодательства сейчас более актуальны, да, с которыми нужно работать. В финансах это все происходит настолько быстро, что иногда даже люди, финансисты, которые работают с этим профессионально, некоторые новости и, скажем так, продукты упускают из своих поле зрения, да, и это касательно в том числе и децентрализованных систем, потому что это все так ворвалось в наши жизни достаточно быстро, и не каждый финансист, не каждый инвестор поучаствовал в этом аттракционе щедрости, скажем так, да. Если там говорить о том, как образовывать общество финансово, это первая задача, которая стоит прежде всего на руководителях государства, да, и основная цель, зачем им это нужно, и нужно ли, чтобы люди были образованы. Возможно, это звучит достаточно грубо из моих женских уст, но, тем не менее, первоочередное это, естественно, естественно, это цель, которую преследует наше руководство. Как правило, скажем так, американская, да, Роберт Киосать, я так понимаю, проповедует свои... Постулаты где-то на просторах Америки, да? Там совсем другое общество. Например, 80% населения инвестируют в акции тех продуктов, которые они едят. Кока-кола. Извините, без вы, вы обещали не скатываться в политиканство и тем более в рекламу, поэтому мы говорим о судьбах людей конкретных. Вот с чем они могут обратиться к инвестиционным консультантам поиске наиболее эффективного механизма для, соответственно, капитализации да, своих доходов и их, соответственно, грамотного вложения. А вот то, что творится сегодня, в частности, на крипторынке, рынке мы не будем, наверное, глубоко обсуждать. Это достаточно рисковые мероприятия, да? Это понятное мероприятие, когда были многие другие предыдущие. А вот скажите, пожалуйста, а многие ли инвесторы, и, кстати, не только они, но и консультанты, которые стоят над этим рынком, значит, будут способны и вот такие э, инвестиционные возможности, э, значит, пропагандировать и поддерживать. Я включаю другой материал, который называется у нас, э, сейчас, извините, так, это надо мне прикрыть, э, который комментирует вот такой пример, крауд инвестинга, то есть народного финансирования колоссальной э, стратегической транспортной разработки. Я музыку отключу, чтобы она не отвлекала. Только лишь по сути. Mm -hmm. Вот вам пример рождение с нуля можно буквально об этом утверждать значит той самой постсоветской инновации которая буквально с 2015 года а сейчас мы закрываем уже 18 год сумела пройти все вот эти вот сложнейшие фазы своего становления для уточнение скажу что она объединила вкладчиков из более чем 175 стран мира это около 700 с лишним тысяч простых граждан среди которых на самом деле порядка 25 процентов людей возраста более 60 лет и вот за счет такого микрофинансирования создан в частности вот демонстрируемый сейчас объект, который имеет капитализацию уже выше 5 миллиардов долларов. И это за, повторяю, три снималом года. То есть ежедневный прирост капитализации активов 3,5%. Ежедневный Пожалуйста, комментарии инвестиционного консультанта. На самом деле я скажу, что те люди, которые реализуют этот проект, очень целенаправленные, очень правильным путем идут, ввиду того, что добиваются именно реперные точки проекта, проходятся с плюсовым коэффициентом. И я так полагаю, что это люди, которые действительно верят в будущее этого продукта и умеют управлять, скажем так другими людьми и командами. Это очень важный момент, потому что не каждый человек может быть хороший финансист или инвестиционный консультант, но он может быть плохим управленцем. Да? Он не может организовывать работу, быть лидером и делать, доводить дело до конца. Здесь я, как вижу, проект движется в правильном направлении, и это не только, скажем так, заслуги того, что, человека или группы лиц которые организовали этот проект но и тех людей которые им поверили да то есть у них видимо были весомые аргументы и проработка проекта была достаточно высокая экспертиза в данном сегменте бизнеса достаточно высокая ввиду того что мы видим на экране и каким скажем так путем продвигается проект я... Желаю действительно этому проекту, чтобы он оставался независимым ни от каких обстоятельств, да, ни от каких внешних сторонних, скажем так, обстоятельств, которые могли бы помешать ему. Мы знаем, что это все очень сложно в нашем мире. Вот. И я верю, что это может быть одним из инфраструктурных проектов, я так понимаю, правильно? Тем более чем инфраструктурный проект, и это подтвердила в том числе э э э телевизионная съемочная группа из Токио, mm -hmm. которая заявила, что они приехали на этот полигон, который размещается э сейчас в Беларуси, за вдохновением чтобы mm -hmm. показать пример прорыва своим согражданам. И это говорит представитель японского ведущего телевидения. Поэтому этот проект, конечно же, уже давно вышел за рамки локального. Я не скрою, что уже строится второй, ну, не чисто аналогичный, но уже с акцентом на обстоятельства э, тропического климата uh -huh. в Арабских Эмиратах. И э, более того, недавно прошедший в Москве экономический форум э, был свидетелем презентации уже проекта Московской кольцевой дороги э, протяженностью uh -huh. 250 километров, который объединит все четыре крупнейших аэропорта столицы. Поэтому э, мы говорим о том, скорее, что... Э, Москов... Я прошу прощения, что я перебью, но я вот искренне проекту желаю успехов, потому что лично работала с московским метрополитеном и знаю... Все подводные камни, которые могут быть, я надеюсь, что ваших руководителей или у руководителей данного проекта хватит мудрости и терпения пройти все эти тернии к звездам. Это... И обратите внимание, еще раз, без государственной поддержки, без вкладов олигархов, это сделал народ, который понял, что, оказывается, и от него очень многое зависит в этой жизни. Что, оказывается, может быть найдена такая цельная, честная, соответственно, мобилизующая на прорыв и ну, технология, идея, технология. На деле, идея, которая сметает все границы. Не в этом ли нуждаются земляне сегодня наиболее острые? Согласна, в этом нуждаются земляне. Но что делать с теми, кто как коршуну кружит над э, доходами землян, чтобы овладеть ими? То есть я не говорю конкретно о монополиях, я не говорю конкретно о каких-то верховных верхушках власти, да, я говорю о тех людях, которые своих же землян хотят вести в заблуждение, делая подобного рода проекты, вот здесь вот этот момент очень важен. И это как раз коррелирует с той фразой Роберта Киосаки, что финансовая грамотность – это не только то, что ты умеешь считать цифры, это не только то, что ты умеешь разбираться в продуктах, ты умеешь разбираться в людях, в компаниях, которые тебе предлагают увеличить твои капиталы. Мы говорим, И... извините, Майя, мы говорим о культуре хотений, по сути, Уметь... Мы говорим да, о том, что у нас достаточно э, странным образом э, распределены желания и хотения этих людей, и землян, и жителей планеты. Одни хотят нажиться за счет других, другие хотят сделать общее дело и сделать мир ярче. И в этом есть разница. И вот нам сейчас нужно научиться прежде всего разбираться в людях и в том, что они нам предлагают. И это самая главная наука а, финансовой грамотности, которую, собственно, я тоже преподаю. Ну, прекрасно. Тогда это дает основание поинтересоваться, как же обстоят дела с командопостроением в вашем доблестном цехе. Способны ли люди а, дружить не по поводу денег, а по поводу мечты, по поводу вот этого вдохновения. Да, значит, я работаю сейчас на текущий момент с распределенными командами. Порядка 20 команд у меня, с которыми я работаю. В какой-то мере я участвую больше. Где-то я руковожу процессом, где-то я являюсь адвайзером. Но все команды, Достаточно разные по уровню и, скажем так, вовлеченности в проект и в том, насколько они хотят заработать, да, и насколько они хотят дружить, что самое главное. Эм, скажем так, иногда вы встречаетесь друг с другом, люди, и о чем-то договариваетесь. А бывает такое, что важнее договориться о дружбе сначала, прежде чем начать дело. Вот. И я неоднократно замечала такие, скажем так, я не знаю это совпадение или нет, когда люди, которые действительно друг другу доверяют, которые могут идти друг с другом в любую сложную ситуацию, могут добиться больших результатов, нежели чем команды, которые изначально имели инвестиции, которые имели а, экспертизу, которые имели все, что казалось бы нужно для реализации такого плана проекта. Поэтому для меня да важно важно, что люди люди прежде всего имели некие принципиальные понятия в жизни о том, как нужно жить, моральные принципы и уважение к друг другу. Именно с уважения друг к друг другу начинается любое тело. И это мое частное мнение, и, к сожалению, переубедить меня будет очень сложно, потому что я сама училась с самого начала. И достигала всего самостоятельно, Моя. я знаю, что любое знание добивается, Извините. а вот принципа и мораль нет. Да. да, переубеждать в этом нет необходимости, тем более иноконтовцев, потому что наш кредо – это вытестывание проектных экипажей, а проектный экипаж – это сложный экипаж. А что такое сложный экипаж? Это тот, который способен к самовоспроизводству смыслов. Mm -hmm. То есть независимость от чужих вторжений и, как говорится, командных там, волевых воздействий. Поэтому, естественно, здесь задача уже переходит в разряд не столько, ну, как бы, сокрушательств о том, умеем ли мы или не умеем до сих пор еще быть командными, а о технологиях этого построения. И в этой связи хотел бы привлечь ваше внимание и узнать, может быть, вы уже в курсе того, что Инноконд исповедует такие эксперименты, как, например, проектный театр. который Хорошая вещь, я не знала. Да, да, ты... Вот это вот фактически неформализовано очень креативную взыскательность друг по отношению к другу. И уж не для эфира, как говорится, проверку на вшивость. Наберем mm -hmm. еще до того, как, до того, как ты ступил на борту, Да, предприятия. Поэтому мы только будем приветствовать ваше включение в этот очень нестандартный процесс творческий. До нас подобных экспериментов мы пока особо не наблюдали в истории. И, наверное, это вызов времени, которому нужно соответствовать и, соответственно, э -э вот, не прогибаться и не уходить в тень, да? Принимать этот вызов и действовать не только адекватно им, но и на упреждение. А вот а это уже культура проектного прогнозирования, которая называется футеродизайн. И это тоже, соответственно, тот самый культурный фон, который объединяет и на конкурсе вот программа иной контингент. Почему контингент иной? Uh -huh. иные контенты, иные смыслы, иные, как говорится, территории. Сама организация другая совсем. Да, здесь синергии, конечно, и поэтому здесь очень много метафор, которыми я вас сегодня не отвлекаю в этом эфире. Я полагаю, мы продолжим наши эти встречи. Посмотрите и предыдущие передачи, там мы затрагиваем и такие жанры, как инновационный сейшн. вот той а -а -а. самой музыки, гармонии, которой не хватает в этой так называемой правильной э, классической бизнес-среде, и не только в ней, но и в науке, кстати. Ну да ладно, видите, здесь очень важно то, что мы с вами зацепили э, крайне сближающие нас темы, и а. будем вовлекать в них уже тех, кто откликнется, в том числе и в комментариях, лайках, перепостах этого материала, который вошел в данный эфир. Есть ли вопрос в мае, который остался, ну так, не и вкусненький вопрос, который вы хотели бы сами себе задать? О, сама себе Вопрос прост, наверное, сможет ли данная новая, скажем так, парадигма децентрализованного общества, общество, которое самодостаточное, противостоять той существующей системе, которая есть. И нужно ли это, либо можно жить отдельно, существовать рядом и иметь некую унитарность. Вот этот вопрос меня очень волнует ввиду последних событий. И, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос? Да? Мы ищем ответы на эти вопросы, поскольку объекты проектирования иноконтактов – это автономные формы социально-экономического существования. Да, но да. они для другой э, области, которая фактически становится прикладной под названием «Планета Навтика», так и называется, автономные планетные поселения. Uh -huh. ну, что ж, еще раз интригу мы с вами заложили, обострили. Ну, это хороший, значит, для нас задел, действительно, для того, чтобы не расставаться и творить совместно. Продолжать, да, совместное творчество, ввиду того, что... Очень приятно было, Майя, видеть вас у нас в гостях. Всегда взаимным, в Рекомендуйте, приглашайте своих коллег. С вами были Майя Зотова С. Тюрих и Назем Тайфулин, Южный Урал. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания.